Привет. Ребят, поставьте лайк. Смотрим Карину. Залетаем, берем бабки, одевай маску. Ты что, прикалываешься, я это не надену? Дура, тебе маскировка нужна, одень да маску. Да я час причесывалась, она все помнет. Это что? Костюм кошечка, маскировочка. Меня так никто не знает, ты красивая. Побежали, грабить. Либо красивый в тюрьме, либо некрасивый, но на свободе. Настя, ты моя лучшая подруга. Ну подожди, а там же Юлия да ну, ну, ты я, так ты моя лучшая подруга. Утопила подругу, одну из подруг. Ха-ха-ха. <свист> <Марин не тонет. свист> а не тонет, г-г-не Г... тонет. А, ты же сказал ты на диете. <свист> так я на диете. Это, это маска, маска для рук. Смотри, увлажняет. Смотри, руки. Ты смотри. Ревел? Да, маска для рук. Говорят, что через минуты быстрее заходят. Зин. Да откуда я знаю, кто его лапал до меня? Да я его лапал. Знаешь что? А вот э, ты между прочим тоже там знаешь, вам мальчика. Новую серию сейчас посмотрим, конечно. Вчера меня лапишь всяких моделировок, а потом руль, а потом я его трогаю. Мне знаешь всякие вот эти вот ненужные пузыри туфельки. Так все, бля. Что ты можешь чуть-чуть плавнее поехать? То есть по твоему я херово вожу, да? Может быть потом? Да не е-мое. Настроение меняется каждую. Может, я еще, наверное, готовлю? А может, я ее вообще тупая и страшная? Пошел ты пошел в жопу? <свист> <свист> Нервничает хорошо. Актриса. Вот. Анекдот еще от Карины. А меня иногда это... Поражает умение людей, думая, что они хорошо шутят. Сука, ведь они реально так думают. Но опаздываю курьеру сегодня. А он мне говорит, а знаете, почему женщина умирает? Чем мужчина. И интересно, почему. Может быть, они просто дольше живут из-за этого? А потому что они все время опаздывают. Не, ну надо было плюнуть ему в лицо. Ну, шутка такая, Ну, ура! Я, я плюнула. Ну, ну сука, ну если не умеешь шутить, ну нахрена ты делаешь-то? А? Просто хочется шутить. Даже если не хочется, смотрим. Зин, Эу. сегодня будешь учиться водить. Чего? Да, на, на хрена? Чтоб сюда было удобнее добираться. Да на... Зачем уборщицу учить водить машину? чтобы ей потом еще машину подарить? Я добираюсь на этом, на общественном этом автобусе, О. на мне ваши баранки вот это. Зин, вы почему опять взяли мою кофту? Ты что жалко что ли? Она все равно драная. Она, Она должна, быть быть драная. должна быть драная. Кофту то должна быть драная. А -а -а -а. Драная кофта. Драная ж. Надоело мне уже, а? Эту дур да умеет ездить. Умеет, конечно. Воз, пусть он да тебе ездит, надо учиться. Я сказал, я не буду. Зим. Да откуда я знаю, кто его лапал до меня? Да я его лапал. Знаешь что? А вот а, ты, между прочим, тоже там, знаешь, там, вечерами лап. Безопасное вождение. Протрите спиртом руль перед тем, как начать поездку всяких модалевок а потом руль а потом я его трогаю мне за всякие вот эти вот ненужные не позори туфильге так все блядь, убери тряпку смотри зин это коробка передач ага. ну смотри а похожа. <звы> на что похоже передачи интересно <звы> не отвлекайся ну реально похож кожаный блять торчит ну и что да уж ну, я тоже знаешь, я таких тоже видимо очень много перевидал то она зина то Штучек-то этих, кожаных. Зина, хватит! Смотри, для начала нужно... Увлеклась, видимо. Вот такие, вот такие. Если люди, пройдут, мало ли, а то, блин, потом это, пристегнутся на тот свет. Для начала, пристегнись. Да нахуй пристегнись здесь ненадолго. Смотри, это зеркала бокового вида. Ага, бокового. А нахрена? Это чтобы перестраиваться. Да зачем? Едешь ты по прямой? едешь на хрена? Ну, видимо, Зина понимает. Прямо едешь, ничего смотреть не надо. Ничего трогать, просто едешь прямо. Это, не так что, тихо! Это зеркало заднего вида. Нахрена? Зачем нахрена? назад смотреть? Нах... Это... Нахрена? Это... нахрена, а это зачем? А на хрена? Вот едешь. Ой, Зина, блядь. Переводи коробку на Д. Куда? На Д. Возьми возьми. Возьми Не психуй Нажми. По истории она до этого работала этим Дела. Кнопочку Где? Блин, пс... ага. Теперь медленно и плавненько отпускай тормоз Медленно, тормоз. плавно Это левая, Это самая левая педаль ага. Это держать? По-моему, Зина По-моему, Женя очень нормально объясняет Что, как делать и как трогаться на машине с автоматической коробкой. Отпусти! Это, говорю, держать! Держать, я... конечно, блядь! Вы... Да возьми ты его! И теперь плавненько. О, плавненько поехал! Нормально. <свят> блядь, да Даже Томас! Но Это я ты не не делаешь! В... блядь! <свят> да напусти... Ударила машину, Вот... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Почему? Да прикинь это, врезались у нас. Вас? Да, Сцена! Сука, прикинь, прям вот на всей скорости влетела. Зина, мой... не неси. Может это не ваше просто, Зин? Ну, видимо, не, нахрена, нахрена. Ну, видимо, не на это. Пошли нахрена, я уже не хотела это делать. Я не степочу, Нечего было и начинать. Ну и да, в конце. Да, алло! Да не могу я сейчас говорить, я в Монако! Да я знаю, что это я позвонил! Я просто хотел, чтобы ты знал, что я в Монако! <соединяющие> алло, Катюх! <соединяющие> я в Монако! <соединяющие> <соединяющие> Радиокомпания там присутствует в Монако. Ух! А когда ты научишься нормально парковаться? Кто это вот рядышком-то? Подружка его? Я нормально я парковался Нормально? Парковался? Да, нормально. Вот это нормально, по-твоему? Да, вот это нормально? Я понимаю, мест не было в аэропорту, Ну парашют просто... Откуда ты взяла парашют, скажи мне? Откуда? От верблюда. Вот такой-то парашют. Арину со мной. Да по-любому фотошоп! Бабы в жизни такими красивыми быть не могут. Ну, прям, как я говорила, вот ты как на фотках, так и в жизни. И прябовась. Девочка, правда красивая. В жизни. Тоже, тоже красивая, как Карина. Что ты другой говорила. Красавица Повыше. как на фотках, так и в жизни. Спасибо, Зой. Ой, офигеть, вот это же... И мальчики повелись. Про что она говорит? Сука. Я, я, я, я... Встретился с очень опасным преступником, отсидел в тюрьме. Это Косяков. А с кем он? Рядом-то. За то, что перекрыл трассу. Имя не помню. По которой ездит. Привет, Карина. Привет. Ты правда сидела в тюрьме? Да. А скажи что-нибудь по-тюремному. Красивый язык. И Давида. этот красивый букет я сейчас лично подарю той девушке, которая первая подойдет ко мне. Я стою в, в Бежит, да? Бежит, да. Первая, тебя поздравляю, молодец. Бежала, бежала. Просто цветы, чтобы ей подарили. Девушки, приятно цветы. Зачем они, фактически? Можешь что-нибудь сказать? Это мило. Взяла цветы и говорит, это мило. Я не понимаю, зачем цветы. <свят> <свят> Но ну, это хороший конец, <свят> Ну что ведь? Не от любимого мужчины, Зачем цветы? На Хачапури. Да. Вы что сидите? Похлопайте ему. Похлопай, сына. Браво, мама. Браво. у поет песню Из альбома нового а Музыки нету, авторские права На музыку И на песни Давы Дава заявил на них права Если интересно Крутят у виска Все такое А песни можно послушать В его ВК У Карины и у Давы а это YouTube, он без музыки идет. В принципе, вот так вот. Спасибо.